Да, как Чабу и Бабу это не по-немецки. Нет, смотри, чабу. Чабусы чабус, знают, кто здесь бабу. Нет, чабус, чабу и чабус, бабу это как бы. Биба и баба, биба и буба, поба и обупа, вот это, вот это. тоже? Нет, смотри, чабус это как бы братаны. Да, братаны знают, кто здесь папа. Да, а бабу это как бы шеф. Я читал в батле с дизом бабу и бабу. Ну, типа, баба. Арабский, баба по-русски. Но знаешь, что самое пиздатое? Чабо стало словом года в Германии. Да, Они внесли это как Oxford Dictionary и Чабо это слово года было в Германии. Слово года чабо. Прикинь, ты вдумайся, этот хуй просто взял, сделал трек, и это настолько вошло в культуру. Нужно еще пояснить, что все-таки у него очень сильно, я не знаю, было слышно, когда я базарил, Вот, вот сейчас начинается. Вот сейчас начинается. Очень круто. Вот, и теперь мы переходим это тоже Франкфурт. Да. Это Алексеш, который из Украины. Shoutout Он прям стоп, пиздатый, стоп, охуительный. О, очень пиздатый. И Алексеш, как... Хафбифель взял арабский, арабский свой бэкграунд и впихнул... Алексеш свой... взял русский. Да, и украинский Алекс... да, и русский. И он этаблировал слово братом этаблировал в Германии. по-русски нету. Совсем, они даже не поймут, что он сказал. Серьезно, я бы не стал говорить, но этаблировал такого... Что, -то, что -то такое? Что этаблировал да, дигитальный... Дигитальный... Короче, идите нахуй. Вообще сейчас было... Лаконично, да? Короче, Алексей. Он это слово... Нужно объяснить, что это значит. Сделал залом Да, он сделал залом фей. Потому что сейчас... Сука, блядь, обестил. Идеально. Он подожди, Он залюм... Слово. <с terr pequeño> это... Короче, короче э -э -э я уже забыл о чем вы говорили, Давай дальше. Короче, Алексей, слово брата. Ну, в Германии было бро или бра, но э -э короче, теперь все говорят брата. <entend> mm -hmm. Да. да. да. Вот. И это круто. И вот этот трек, это как бы... <с topics> я еще хочу сказать, что... трек с его альбома. <words> И HDF это эхо агроберлина. Ты уже совсем стал непонятно говорить. ХДФ это эхо, Что? Они же русские, блядь. Короче, этот, этот канал на Ютубе. Yes. Эй, hey, это не свое. это. не, не мое. Он... Давай. Подожди. Короче, okay. а, в двух словах. Во-первых, я хочу еще заметить, что и у Хаббефеля, и у Олекса, что те, кто были после, несмотря на то, что они серьезные ребята с серьезным бэкграундом. У них очень смешные есть панчи. Есть, они конечно, еще конечно, шутят. Конечно. Это не просто супер серьезный рэп, э, гангстер-рэп там или уличный рэп, как был у Буши, до того же, да? Нет, это, это типа это... с подъебкой, с местным колоритом, очень стилево. Вот. И... И местный колорит именно каждого местный... города, каждого у района, района каждой нации. Вот. Вот. И э, Хальди Фреса, это вот то, что загадочно начали говорить. Эдди, это канал, когда лейбл Агро Берлин умер, то на его останках вырос YouTube-канал, на котором э, перспективные новые рэперы, в основном... И слоган «Хальти фреса», типа «Закрой свой ебал», да, вот. читали, типа, ну такие уличные, стритовые делали видосы, вот с этого я прям стартанул, ну наверное до этого читал, но это да, тоже да, да, да, делал, э, это прям я... его район. Да, это, да, как да. Как но этот трек, он как бы показал, на что способен Алексейш. Как бы есть много треков его, они пиздатые, охуительные, но я, да, я хотел да, именно впечатать. Я в этом время это вводит типа как, это, брат, там, как, гопник. Короче, если вы хотите послушать, вот зацените его новые клипы, они прям как. Они прям охуительные. Ну это типа гопник, зацените гопник. Да, гопник, трек Алексея, это заебись, но вот этого а и салют всем э, русским неважно русским немцам русским евреям просто русским казахам вообще пофиг всем кто в германии вот всем русскоязычным такими есть ребят большой салют да а. такие ребятки есть у всех let's go Всё. такие <с ребятки <с есть у всех <с> Он это мой HDF. Азухай тайни фресы, сука, спи, зрамачи. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Одиннадцатый. Ну это да. Да, пожалуйста, пожалуйста, тринадцатый. Траяфен Фидеян! У него альбом называется Ну это да. Да, у него альбом называется Ну это да. Ну это да. Ну это да. Вот это мы можем пропустить. Да, это мы можем пропустить. Ребят, на самом деле столько всего остается за кадром. Блин, крутейший религиозный клипов. А блять, все. Вот вот смотрю... Давай хотя бы по одному. Да, давай. Я... Ну, я... выключай, выключай. Это, это мы перепили. Хорошо. Пири. Я, блять, мы уже полтора э, часа, сколько там без Нет, перерыва. Нет, больше наверное. Нет, сколько нам полтора... всего сидим Три? без перерыва? Три, Три с, половиной. с половиной. Если вам что-то уже... не нравится, друзья, мы здесь дня на два. Не, я, я, понимаю. Просто, ну, география России, ты понимаешь. А, а там... ну заебись. То есть типа, мы потеряли потому Россию. что кто. Кто-то там уже все, он сидел до утра и такой, да ёппашу мать, да когда же они завалят? Я думал, он поговорит полчаса и съебётся. Слушай, я не думаю, что такому количеству людей интересно смотреть про немецкий рэп. Нет, это понятно. Потому что ты сказал, что типа я вижу там вот сообщение типа спасибо за стрим, да, типа уже все идет идёт типа Было классно. Спасибо. Мы только начинаем, блядь. Они бухают, это надолго. Да, мы здесь, короче, это мы можем перепрыгивать тоже. Да. Ну, Потому что они в Охуительный, если вы спалили, трек охуительный, он пиздатый, и Мар Мартерия тоже пиздатый, но это... мы идем дальше. Если вам понравился half в если вам понравился ролик, да, кстати, то вы можете просто через их другие, треки, а, другие Анька, треки. Анька, Анька, в чате, скинь, пожалуйста, вот название вот это. Да, который... это охуительный. Холли мит мэм Вот, ja. Ja. вот. Охуенный. Вот чтобы обязательно прослушать. Охуенный трек, с Нет, что, что, начался бунт. Алло. Что там? Ну, бунтуют. А что это значит? К котятки бунтуют. Нет, говорят, не заканчивайте. Не а, спасибо. не заканчивайте? Не спасибо, блядь. Не спасибо, блядь, не за стрим. Блядь. Ну это да. Ну это да! Ну это да, два. Меня очень радует, кстати, вот, когда мы, типа, росли, да, не было русских в немецком рэпе. Единственный, кто был, это был Игорь, который сделал Опсик Раша». Да, самую, но он, но он, он нахуй... Германии не нужен был. Это очень грубо, но, но он хороший на... пацан, ну да, да, но, да, он, но он, на... он с тобой согласится, что он не был как бы, актуальным партистом. Вот, вот Алексеяш был первым, наверное, который... Давай вспомним всех русских, кто был там, там. Ну, именно читал по-немецки. Был или сейчас? А, ну, был это... вообще-то все время. Был Бубидзе, по да, из Берлина? Да. Потом Босс, ну, он тоже из Battle рэпа Он русский тоже. Да, он тоже русский Босс, Алексеяш, Капиталь Бра что то еще был, подожди. Блок Монста. Блок Монстер, вот, точно, да-да-да. Вот. Такое, это типа такой. Эм... Как Хассен Ты шо, шутишь, что ли? Да. да. Ты шо, шутишь? что ли? Не. Я Ходен ненавижу это... Хассен Хоуда для Бэк Пакера. Я знаю, что. Лок Монстер. Нет, я имею в виду, что это, это, тоже это хоррор кор. Это нишн рэп. Хасен Ходен это нишнре. Хорошо. Да. Вот, я И, про это, я это говорю. Я не говорю, что они перевозбудят. Потому что я ненавижу Хасен Ходен. Не слушайте Хасен Ходен. Не слушайте еврея это все хуйня. Я, я вообще так. ничего не говорил про Хасен Ходен. Но я не скажу, что они прям совсем трое. Блять, этот появились... Хорошо, а есть еще более странные персонажи, например. Не-не-не. Блять, ну тут. Блять, что? Безоман, это Нет. Смотри, а, аудио Ясин 88. Так, знаешь, мы идем курить. Знаешь, <свят> да? да, я знаю, мы, мы идем Это курить. типа супер-андеграунд, это типа группа контейнер. Да. Такого типа. Да. А, какой нибудь там из за с кем сравнить. Вот это московский андеграунд, типа там, черная экономика, личные отношения. Немецкий рэп имеет столько шлаков. Черное отношение, экономика. Это не совсем, шлак, все. Не совсем Так, мы, идем, мы, мы, мы делаем легкую. Да, я, пожалуйста, очень вас прошу, полтора часа без перерыва, очень жестко. Все, давайте, ребят, через пять минут увидимся. Йоу. Все, все равно, в все, я в, в онлайне. И Ой, все я равно говоря. Всем все. <свист> <свист> <свист> понятно <свист> тем, что, блять, этот, этот немецкий рэп. Вот ну, столько информации не покрыть. Да, тут знаешь, какая проблема еще? С одной стороны, не, не покрыть. А, тут еще проблема в том, что люди, с одной стороны, большинство людей вообще не знают, о чем мы говорим. да, да, да. А при этом, например, Игорь Леонидович, а.к. Бладбис, пишет мне, что я никого не упомянул с НРВ мне в телеграм что я не упомянул силы был спил который делает офигенный грамм делает грамм я что аудио 88 по-своему крутой. я кучу кого не упомянул блин неиджинфункции статусов блин Миллион имен, мы их на самом деле все знаем мы вообще не трогаем мы когда с собой обсуждали мы мы такие собрали плейлисты мы такие блять это блять 40 треков я к тому что минимально еще я к тому что это в один типа ну, стрим dream даже поможи всех рэперов том... немецких, ну, по да. ну между нами двумя мы знаем всех немецких рэперов которые хоть сколько-то знаковые типа. я, даже я если тому, они что... прям прям супер да, да ребятки я к тому что не как бы уместить да и не надо этим во, мериться как бы им это во, все равно в один интересно. стрим я к чему к тому что потенциально то Понятно, что у всех э, ебанутая занятость. Там, я вижу, у нас наебали, расходимся. Так вот, нет, я сейчас хочу, чтобы, типа, кто там, мои ребятки, хотя бы сабы, там, чего-нибудь там, определитесь со смайликом и поднимите в... За то, чтобы еще один стрим, чтобы он все-таки состоялся, и мы бы... Вторая часть, типа, Да-да-да, порту. Нужен, не нужен, и все. Или наебали расходимся. Что, что думаете? А, типа, чтобы не голосовали? Ну, ну типа, типа, пар только нужен. А ебло, конечно. Нахрен. Где ебло? Что ебло? Где ебло? Подожди. Ну, ты говоришь, вот, нет, ты ну, мне все. Ну, вот последнее именно то. Вот, я да? шарю, шарю. Вот, но не, смотри, но не, я шарю. Не шарю, шарю ебло, с тобой. А ебло, что ебло, это значит? Ебло, а это что значит? а что они не хотят, чтобы, типа, закрыли... Они хотят порту. Порту, понятно. Ну, постараемся им это дать. Но я не буду обещать. Ребят... Чтобы меня под пиздабола не подписывали, я не гарантирую, что я сделаю, порт ну, прессу, приду, но ну, я постараюсь. Вот. Если нет, то не казните меня. Ну потому что, блин... Нас наебали, расходимся. И уже сразу ноль зрителей, Все, нет. Ой, блядь, ⁇ баный Тибэг. Подожди, ну может тогда мы посмотрим этот трек, если мы переносим всю новую школу. Да? А, на... Не, ну, зачем Потому что сейчас раз... будет самое мясо, которое заходит без разницы, знаешь ты немецкий или нет. Но они, понимаешь? понимаешь? Ихролементом безнадежно ты иду даже? Нет. А. Вот. Да поставь. знаешь, как мы сделали? Две тысячи 2016 -го я приду, года я приду, я начинается я время, Смотри, когда немецкий рэп Похуй, знаешь ты немецкий? Я или все рэп. придумал. Смотри, мы сделаем так. Мы сделаем. Как это? Кост-пробы, или как это называется? Короче, мы типа, покажем им, им «Пайменос пластик», чтобы они увидели, что будет в следующей части. Потому что сегодня, понятно, что если ты не знаешь немецкий, я не знаю, кайфанули ли вы с этих треков, многие из них, наверное, актуальны именно для нас в контексте да. истории и так далее. То, что останется на вторую часть, это бэнгеры последних лет, Слушай, я в стрип-клубах, я раньше очень много висел в стрип-клубах, сейчас немножко поменьше. Я постоянно, когда нажирался, включал кокаина моим ясен в российских стримах. И в Екатеринбурге, и спальня. Екатеринбург, и и, что, и в Минске, 100. когда, блядь, блядь это блядь. просто Не, э -э -э -э. И, Ну, кстати, типа... со своим ребятам тоже на стримах надо. И всем заходило. тебе дизруши вообще типа Там Маймас пластик, пластик и Майами Ясен, да, и да, Какая. Да, да. Вот последние два года они настолько насыщены. Потому что. Yeah. Именно бенгерами. Да, с 2015 года немецкий рэп немецкий хип-хоп стал мейнстримом. Это... Ну в хорошем смысле. Да, Они хорошем... поймут. Но ну, он ну, не изменился. Он, он просто стал мейнстримом. Да, он главный жанр Германии. Ну потому что... Э, ну, много где это... Если стал, посмотреть типа, сейчас даже... топ-100 да. ну, ну, немецких треков, попсел, типа, а Попса попса стал рэпом. Да, вот так. Да, бы, Нет, тоже правильно да. Нет, по-другому, не по-другому. Сейчас uh, рэп передефинировал но и новое слово, что такое мейнстрим, да, как бы раньше мейнстрим был ну, формат определенный и так далее. Да. Сейчас рэп, как, как и в России, кстати, во многом, ебет формат, да. ебет чарты, и это прекрасно. У меня Я есть хороший пример. Сейчас немецкая, ну, немецкий фольклор, country music, делает коллабы с японцами да? вот Алексей, Алексей которому мы показывали, у него есть фит с да. Ванессой Май, это который ш... пеет за Шлягер, Шлягера, блядь. И это уже, все, как бы, ну это, блядь, пиздец. Поэтому, поэтому последние два года их можно... Он ещё резко стал немцем, <связь> да? Нахуй. Блядь, нахуй! Банго фресы! еще недавно на моей штрассе, блядь, Pizzez, я не услышал, блядь. <связь> блядь! Захожу на банхов, блядь, все нормально, нахуй! Здесь, <связь> <я>, блядь! Вот <связь> <связь> <связь> <связь> это, банхов, это сразу тоже, как и дигитальные, сразу читается негас. Ты знаешь, что у меня каша в голове, поэтому не иди мне мозги. У тебя каша из чего? Языковая каша. Это нормально, посмотри на хав-бифеле. Я же не хаф Может быть, следующий. Не-не-не, или это мы пропускаем, И мы на пальмонос пластик. Да, мы пропускаем, потому что сейчас будет Jesus. Убирай. И потом Не подожди, Анна. Давай пальменос пластик. Пальманос пластик. Преднесловие. Слушай, стой. Мы еще. Как долго? Мы еще. Сколько треков? Вот этот и все. Но, но попиздим еще. Да. Ну... Смотри, вот про этот трек, это то, что будет, условно говоря, такой небольшой Einblick, давай that's вставлять that's немецкие that's слова, давай будем фильм по-русски, так как говорят немецкие, ну, yeah. русские эмигранты в Германии. Это будет небольшой Einblick, einblick в... в вельт а, немецкого хип-хопа, вот, а, именно современного, такого, который ест, который, Заром фейхи это не то, что говорят на улице, сука. Заром фейхи, я, вот. Yeah, yeah. вот. Mm -hmm. Но суть в том, что а, вот, вот okay. это, смотри, это клип 2016 года, это абсолютно новая сила, в какой-то вот, момент ворвалась в немецкий вот рэп. Сто, рэп опять вот я, могу, я могу объяснить. Вот 2016 год это момент, когда рэп и хип-хоп начали крутить в клубах. Ну да, это такая Этот ситуация. момент, когда все девушки, начали слушать. Это клубах. важно. Это очень важно. Потому что мне как... это похуй, по факту. Потому что на слушал. А ему не похуй. Я когда работал за барной стойкой, я помню этот момент, когда начали крутить это в клубах. Когда делался Махид, он опять его разливает Нет, смотрите, когда Равка Мора, очень умный чел, который взял музыку для танцев это афро бит dancehall dancehall и наложил немецкий гангстер рэп ну взяв да, себе, который ну. супер аутентичный и, и, -монстр -монстр мы они показали потому что это было дорав каморо и это было. все не так не суть важно просто не, смысле, но это а... было тоже рэп-чейджинг потому что айнсахт мы были супер аутентичные прям ну которые у всех условных. афробит вы понимаете что афробит сейчас он везде шагает короче по, исторически это так по стране Равка мора позвонил мэчди это историка МХД uh, это во франции у него вот этот афро номер один номер два номер три вы можете послушать французский, французский рэп тоже отдельно интересный да да да да это сделал, но мы не говорим по-французски да ты uh, говоришь по-французски ну, чуть-чуть. Вот, да, uh, uh, да, uh, вот так вот. И, uh, и Равка Мора, так как он пиздит по-французски, он взял бит uh, от MHD, и должен был быть трек Bones, Равка Мора и MHD. Ну, у MHD что-то было, какой-то тур или что-то, и он не смог зафитовать. И Мора такой, ну ладно, я такой. Мы сами. Да, мы сделаем сами. Да, а мы и это получилось настолько охуительно, это прям разорвало индустрию. Но это был не этот трек. Это был этот, это трек. Был этот а трек. это был этот трек. Это был нас Да. И это начали слушать Давайте, давайте мы <свят> это слушать. Да, слушайте, это супер хит, я это услышал в нашем Евротуре или в Одессе, когда мы были 2016-м, я просто охуел. Афробит, он, в принципе, <свят> шагает по земному шару, то есть в, в Англии делают Конечно, афробит uh, супер популярно, да, типа многие, и сейчас он ним фактически... Безусловно, но Марик, потому что под влиянием Лондона, тоже, ну, -то, понятный, ну, и Стромея, конечно, конечно, еще. Стромея, это все-таки другая ветвь. Но раз, все равно не, есть. Все это все это, это и... вот в Англии, и... как тоже это продолжилось, и типа у В Англии, безусловно, есть... всякие коджо-фанцы, да короче, куча народа. Нет, не, да, не куча, сейчас много драймеров. Я скажу, мы после этого еще кокаина включим, и потом уже все. Нет, мы не будем ставить кокаина, потому что, я тебе говорю, что мы после этого кокаина, И еще поставим, блядь, знаешь, синдром нарко-диджея. Но я хочу одно сказать, вот этот трек на данный момент набрал 94 ляма просмотров для, германии это, для германии это Это тебе не тает это не тает лед потому что при всем там уважении к тому что делали грибы но это бескомпромиссная достаточно хуйня да. при том что это танцевабельно и да. такое слово? Ну, танцевабельно но, да теперь, есть. Те теперь есть теперь есть танцевабельно много а, новых слов и вот вот и бонсами си они прям ну прям Контекст этого трека. Что такое пальмы, на пластик? Это да. пальмы из пластика, потому что в Гамбурге, отвечает федор да, Гамбург... отвечает Федор да, в Гамбурге есть... Ну, как бы Гамбург — это портовый город, но там есть местность, где есть пальмы, которые из пластика, ну, типа как... -то... Что немножко приукрасить ебаный порт. Да. Бетон, как... да, грязь да, это как при этом пальмы. Это как такой гимик, который... Это как символ, как у тупака была там роза из бетона. Да. И, и, так всегда... и так как они всегда торчали рядом с местностью, где вот эти пальмы. Потому что там продавали. Например, тоже. Да, они там... Это не секрет. <laughs> да, они там продавали. И вот эти ребята, uh, Bond MC и вся его команда, Айнсах это прям реальные трушные пацаны, которые все отсидели. Очень у условный. Один из них даже был на туре, и у него был этот ошейник на ноге. Опять же, не, не будем... Не будем да, да. Давай не будем... Glorify в. Для нет, просто, нет, нет, не нет, нет. Мы будем превозносить нет. этот стиль жизни, но, нет, но. это просто трушная хуйня. Я люблю трушных рэперов. То есть, вот а, как бы я люблю, когда рэпер Ладно, такой помню, же. Не, ну, тем не менее, а, ты сходил сказать про тех, кто нет, трушный, Это мы еще можем в следующий раз к этому прийти. Да, люблю, когда рэпер все-таки более менее соответствует. А, ну, то есть, вот я здесь сижу, и вот я, блин, ну, плюс-минус, как бы есть. Мне всегда это было важно. Понятно, где-то преувеличение, где-то что-то, но в целом как бы нет такого, что типа ты видишь чела вне клипа, и ты такой, блядь, полное разочарование, да, никакой связи с его вот этой вот созданной да. фигурой, а это бывает. И, Болт, и у этих они, ребят, они это, прям трушные они, они когда с ними общаешься, ты такой... Да. Блядь, То есть, лёк, а где мы каши. Ну, прям, ну прям такая Не хуйня. так. Не так по, видно, по, по видео видно, которое Короче, я какую да, типа мысль типа". пытаюсь донести. Не так важно, какой ты рэпер, уличный, неуличный, блядь, интеллигент, батл рэпер. Важно, чтобы ты все-таки соответствовал себе в реальной жизни. И у этих пацанов соответствие 10%. Они интервью, это они Я их не знаю в жизни, но я их вижу просто интервью, вижу, что они, абсолютно реальные. И при этом, как бы, они очень. У них все хорошо с чувством стиля, и у них все хорошо с юмором. Что, что очень сильно уравновешивает? Я не люблю серьезный гангстерап. Я делаю некую поблажку для бушита да, потому что он уже корифей жанры. Но когда мне на серьезных щах втирают два часа про то, что я прохавал бетон, прошел тюрьму, мне скучно. У этих ребят... Они прохавают бетон, дождь они такие прям... Они инфопатии тоже могут угореть. Да, то есть, да, это, да. Это, это прикольно, они вайбовые чуваки. да вот. и я так скажу. У одного честно. из них домашний питомец это аллигатор. А у другого домашний питомец это ворона, блядь. Но любим мы их не за это. Да. Хорошо, давайте смотрю. Любер вот рифмы панчик. Давайте скорее смотреть. Знаешь, каждый пост так. Смотреть. до конца. Это не моя Это точно смотреть до конца. На самом деле, я мало сделал. Я хотел больше рассказать. Я хотел больше, на самом деле. Охуенный, бам, просто бам, бомба, бам, бам. бомба, чувак, бомба, вообще мега респект. Мы какой то трагедию еще... будем ставить? Подожди, мы, мы тут обсуждали, сейчас только что, что типа, э, ну Эдди сказал, типа, вот ты много пиздел, просто очень много говорил э, про разные моменты, и поэтому типа получилось долго. Я честно скажу, я пиздел с удовольствием, мне кажется вообще, что я мало пиздел и что ты мало пиздел, потому что я про Рояль Бункер в итоге рассказал, блять, пять минут. Я мог про ну, него рассказать, блять, и У нас часа... еще Рояль Бункер трек будет, блять. А, да, кстати, нужно тоже будет потом объяснить. Да, еще Зидо и Саваш, возвращение Саваш, Бегина, Анна, блять, это пиздец. Но с другой стороны, мы здесь немножко мы рискуем потерять сказуемое, если мы все прям вываливаем. Не, это, это реально для аудитории все равно сложно. Сложно Слож, я. Срабо. Потому что, ну, это, это 20 лет. Нихуя. <связь> <связь> <связь> Не, подожди. У нас очень много. Да, это За 20, 20 лет. Наверное, <связь> <связь> лопнули бошки у вас, сорян, ребят. За 20 лет все впихнуть в 3 часа. У меня накопилось, блядь, пизда ощущение, что кто-то еще. Еще узнал, знаешь, типа, о том, что у меня сидело внутри. Потому что, смотрите, я вроде как успешный рэпер, но мне вообще, типа, не западло сказать, что я фанат очень и очень многих э, исполнителей, которых мы сегодня видели, да. То есть, как бы, понятно, что вот эти ребята, они уже были пару лет назад, я уже не могу так фанатеть, как когда мне было 13-14, когда Саваш реально, это просто вот один из людей, которые меня воспитали, да, я не преувеличиваю. И это, как бы, ну, нужно признавать, э, это очень сильно повлияло, вашим, блядь, слушай, да просто это на меня повлияло пиздец, то есть как бы все, кто, если люди действительно считают, что я крутой, мои слушатели какие-то, да, они, ну, они, они, они должны как бы отдавать респект тем, ну кто настолько сильно на меня повлиял, вот, а вот эти последние ребята, ну и там и Флер и прочее, конечно, нет уже, никогда не было такого фаза, но, не б... респект, но респект, просто, типа, просто типа респект. Да. круто да, делают, да, и типа, почему, вообще... почему не отреспектовать, тем более, когда еще и русские появляются, да, там как бы этот, это, Двойне, круто. Да, вот, да, да, да. Это еще будет это, там, в следующей части, типа, потому что капитал Браму вообще сегодня не упомянули. А, а это на данный момент сейчас все он просто все рвет, всех это... бреет нахуй. И он а тоже... сколько у него там? 50 миллионов? 50 миллионов капитал... миллион, Германии, это то, пиздец. То, то, то и за каких-то 2-3 месяца. Да, это, это просто пиздец. Ну, да, типа... не будем забывать, кстати, мы не, не упомянули этот момент, что в Германии, Германия, Австрия и Швейцария совокупное население сколько? 100 лямов. 10 лямов. Слушай, Россия, сколько, 100? 150. 50, ну, плюс больше, СНГ, скажем, с СНГ это будет 200. Не, ну, слушай, не так мало, на самом деле, немецкий язык не так мало. Согласен. Но, с тобой, но... не говорит никто в Германии. Подожди, ну, ну смотри, в Германии раньше было так, что хип-хоп это было стыдно. Ну, сейчас. какой-то момент. Это было так. Не в девяносто. Нет, я говорю про 2005-2006. Я уже не живу в Германии. Я просто помню, что это было стыдно. Если ты знакомился с девчонкой, я тебя спрашивал: типа, что ты слушаешь? Ты такой, немецкий тип хоп И она такая... Опфа. еще одно слово, опфа. А сейчас, если ты говоришь, что ты слушаешь? Типа, Рафка Морребонс бомсов, она такая... Заебись. Да, Югарский швак! Потому что она сама это слушает. Мы Я не расскажем, да, что это Никогда. Может, во второй части. Но последние два года они просто перевернули всю игру. Потому что вот буквально сейчас, в этом пару дней назад, вышел топ 10 немецких чартов. И весь топ-тен немецкий шарфов хип это хип-хоп. Ну да, в России похожие процессы, хотя еще не настолько. Ну, пр примерно. Все равно даже в мировой... И все, и, все, да. и все кушают. Да. Вот, вот если мы сейчас с Мироном сядем и начнем э, ну прям пересчитывать всех на данный момент успешных рэперов, это будет, блядь, ну где-то число в 15 или 20. Да, но это еще потому не будем забывать, если мы немножко в бизнес ударяемся из творчества. Да, да. Уходим, ну, про рынок не... я могу прям рассказать, да хуя, да, Потому что, что... эти еще очень шарят в вот этой теме. Ну, потому но... что, потому ну, что... что ладно, это тоже наверное, в следующий да, раз. Да, раз да, да. Просто... Братан, 4 часа. Людя да. Это, да. Люди это очень. Как бы поня понятно, что мы можем... Вот, да, смотрите, вот я эти так... кухонные... Да, да, да, типа ебашек, можно типа еще одну ебашек. такую тему я скажу? соли э что опять немножко о себе, а не о хип-хопе. Просто меня многие спрашивают, почему я не иду там давать интервью, там, туда-сюда. Потому что мне не интересно отвечать э на вопросы, там... Зарабатываешь, да, зарабатываешь, да, которые уже зарабатывали. А вот, вот вы видите, что я просто взрываюсь, когда мне интересно. Я могу часами на эту тему говорить, поэтому... Наверное, да. можно здесь. Вот представьте, речь, мы да, сейчас на раз стриме раз. столько говорим, а когда мы вдвоем сидим и пиздим про эту хуйню... хуйня. Это прям... Почему а мы сейчас спорим? Тарак. Так нет, с, с этого-то и началось. С того, что... Ну, как бы я у всех, кто... Типа мне интересен, как собеседник, чтобы сюда пригласить. Я и так, и так о музыке разговариваю. Просто... Ну, куда, тем, что эти, эти все... Каждый на садится, типа. Да, ну, каждые разговоры мне, блядь, это интересно. А может, не только мне. И типа так как ä, я все-таки про музыку рассказываю, типа у себя на стримы, поэтому я приглашаю, чтобы все тебе нужно точно вместе... чувака спросить про блэк а, метал польский про абдеми. Абсолютно. Я дар Антона. Я, вот, очень вот вчера способен. мы вечером ä, сидели и разговаривали как раз об этом и я сказал о том, что я тебя хочу видеть у да, себя да, э, э, типа на передаче именно, чтобы поговорить про блэк метал единственное. Это то, что мы не сможем так смотреть клипы нихуя. Типа можно просто ставить мутные экран и просто слушать это. Но история очень интересная, как бы. Наверное, не только, а вообще про это хуйня. В целом, про скандинавский. Но, естественно, главное, там будут фигурировать и Бурзун, и Бегемот. Хотя они совершенно рады. И за финский Курск. Слушай, Слушай, можно под конец миша. кинуть один трек, Это типа на русском, mm. от финов. Вань. Ты себе представить не можешь? Что я, типа, вот! Вот <свят> моя улица, аллея стала. <свят> Братан, это пиздец. Это можно посмотреть, но <свят> это, это как тоже отдельно. -то, Какая-то особенность ход на на охоты смотри. наоборот. Подожди, да, типа, мы, да. мы под конец кинем один трек, просто как превьюш. <свят> следующего, это час. Я просто хочу... Бля, давай закончим на вот этом. Давай на этом. Это супер, да. Бля, я хотел честно включить. Нет, честно, это уже слишком углубляемся. Давай вот это еще один бэнгер, и мы ничего не будем говорить, просто посмотрим. А, ты хочешь кокаина включить? Мы на этом как бы уйдем. А, ну окей. Знаешь, Подожди, вот... Давай на вопросы еще подключаем. да, вопросы. У меня много тут пишут про вопросы. Если модеры подготовили, я сейчас... Только вопросы про немецкий рэп. Когда альбом вы не узнаете. Как бы... Про знаю, но, но, но, но они не узнают. Какой бомб, ребята? Я Все, я, вы же видите, я стал говорящей головой. Слушай, да, рэп, рэп, рэп, рэп, рэп, рэп, времена Берон занимается. Он занимается стримингом. Да. Твичем, блядь. Короче, вот здесь повыбирай. Очень много мои модеры там. А, тут, ну, тут Рома, правда. понятно, это, это локи, которые остановились. Давай почитаем. Давай почитаю. Интересно. Вот. Просто сколько мы а, выбираем вопросов? А анду... сколько хочешь. Просто, блин, здесь, здесь вопросы будет. не связаны с немецким рэпом, а. Э, там что-то про флера было и Ну, здесь просто неинтересно. Мне еще раз, когда флер. Были ли слова про умение делать рэп и ебаться отсылкой к цитате раннего Саваша? Я отвечу, рэп, если спросят, еб ли рэп? Нет, не были, не были отсылкой, сто процентов не были. Это снова, да? Это тоже смешно. На новом треке Саваш считает, что он читает так круто, если бы он смог... Он бы сам себя выебал бы, блин. Поуз. Но это смешно. Блин. Мирон до да баттла с дизом сказал, что если баттл в ЛА пройдет хорошо, то от него можно ждать батл на немецком. Это в силе. Кто знает, чувак. Все может быть. Все может быть. Как ты видишь, я мониторю сцену. Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Так. Ну как-то не знаю. Хотел спросить. Так, это вообще не... Я даже не знаю ответы на эти вопросы. Про Локи тут и так далее мне кажется, это старый Все, я просто. Блин, я просто не хочу про не про немецкий рэп, типа вот я ищу что-то еще про немецкий рэп. Здесь, естественно, у меня, типа, только по музлу. Ну, следишь ли за бифами в немецком рэпе? Да, ну, типа, вот что Если я не слежу, то меди мне все напоминает. Ну, последний биф от этого с этим, с... PS Sports. Sports. Ну и, и самое актуальное это Bushido и Абу -чакр. Но это прям... Но это не рэп-биф. Это не рэп Ну, последний рэп-биф... но мне... Одна сторона не да. может ответить. Ну, последний рэп-биф, который -биф. был, это был P, .S. P .S. Sports и Casey Rebel. Если вы хотите заценить диск, который там был, PS Sports написал охуительный диск, поэтому можете писать P .S. Sports, Кейси Rebel диск, будет охуительный. Последний диск, который мне реально понравился в немецком рэпе... Ну, это Bushido, Бушидо... Подожди, Ак ну это прям бомба, да, я помню, он вышел в тринадцатом, по-моему, году. Что я помню, я в Ване показывал на 10 минут. Прям да, там прям. Прямая. Там да. очень похожа была история. Да, да тем же. Типа, реально там десять минут. Тоже 10 размазывание было. Девчонка сидела, блять. Такой, ну ка, поудобнее, знаешь. Что скажешь? эти очки, блядь, 3D, Что скажете про современных представителей дочеря по Джизз Бомс Уфу? Это все будет, будет это да. все будет, да. очень круто. Потому грустно. что у нас вот сколько ссылочек там, а, блядь. Сколько, лучшие блядь, германо, все... лучшие германоязычные треки или альбомы. Русскоязычных исполнителей. Ну, это возряд, алексей Бра. Мирон и я, А их всего двое. А да, это Они оба крутые, каждый по-своему. А, как Мирон выбирал конкретную песню Саваша, слова из которой были написаны на его лице фотосессии для журнала интервью. Знаете, знаешь, это, well, это yeah. кстати, да. да, значение, да я слушай, тема, да, точно, я тебе рассказывал. Тема была такая, что я просто пришел на это. На эту... Интервью, и там был короче, концепт, визуалки к этому интервью. Люди всегда, глянцевые журналы всегда выпендриваются. Типа, вот, тебе нужно мы хотим тебе написать что-то на лице, но это должно быть знаковое для тебя. Я думаю, что знаковое для меня? Я вспомнил трек «Саваша», который... Э, это был трек, где было «Ихц Данный Дайны Крутсу музаик по И, по-моему, я вообще услышал «Саваша», когда просто в школу пришел тип <coughs> футболки, на которой было написано «Ихц Олеги данный Крутсу Музаик». Мне было лет 13, 100%. Нихуя! Шау-аут. Uh, и по-моему, это был Юлиан Сак из, из моего класса. Юлиан Сак, ты заебись, бля. Вот, uh, mm -hmm. Или, или кто-то еще, я не помню, кто это точно был, но я такой фраза запала в голову. Я разбираю твою КРУ на мозаику. Crew, mm -hmm. а не вот На самом деле, можно, конечно, и так и так, но просто по olд school больше. Короче, uh, и у меня запало это в голову, и я не помню, я, там, я у него спросил, потому что Гугла не было ну у меня не было интернета, как ты короче его взял только братан что это за чудо написано вот и это конечно просто я не думаю что он так сказал чудо написано извини Штефан не не не слушай тот чел был такой же как я интеллигентный маленький мальчик Вы в библиотеке об этом примерно да обсудили а саваша как бы тогда ну Примерно такие слушали, на самом деле, поначалу в Берлине, по потом услышали все, но поначалу все похуй знает, там сложно сказать, но суть в том, что а, сложно описать вот эти моменты, сложно как бы до вас донести революционность того, как появился Саваш, кем-то этот Саваш был для нас. Или когда появился Бушина, ну как бы на меня меньше повлиял, но тем не менее, или Зидо. то есть каждый раз это был просто перевол, На меня правда. повлиял очень Бушина, я, я помню этот момент, я такой, блять, это охуительное... Потому что Зидо, да, но это был такой Elefant, да. да, а Бушидо был прям рил-ток такой, да, блядь, да, и да. ты такой слушал, и, и там трек были и Нивидор, и вот это, блядь, не анрэпа. Слушай, очень много, а, во-первых, у Бушидо, блин, у него было дохера крутых, Не Энн Рэпа да. охуенный, Ни Энн Рэпа может да. в чат. А Памасад и Бушидо, Ни анрэпа. Очень холодный такой видеоряд. Очень, и очень мрачный, такой искренний. Искренний, да. да, искренний, и ты когда смотришь этот клип, ты такой прям такой... Приуныл вроде. Что-то я приуныл. Мы, мы не упомянули кучу людей. Например, да. группу Кай которая мне очень в свое время нравилась. Они были тоже геймченджинг. Они были геймченджинг, потому что они смешали а, вот эту более жесткую они, тематику? Короче, тематику с. Короче, это были ребята. И у них был трек Хурензон. Да, у них был трек Хурензон, которого сегодня окрестили. Да. Бледородок. Кайцет uh, были интересны. <coughs> Пишется пишутся Hey, i z да. И, кстати, да, все уже подписано. Да, <coughs> да, да. Все дела. кай очень были тоже по-своему интересны. Их SD, кстати, очень много в России переделывал. Они типа смешали вот эту более такую батлово-уличную тему с более юмором, да, черный юмор. Этот да. Был короче, прикольно, но вот я недавно переслушал их треки, что-то не прошли они тест. Да, мы хотели, мы хотели кинуть тоже в плейлист Никоицэ, потому что это этот 2006, 2007, 2008. Я иногда очень угорал с Но мы послушали, мы такие, блять, сегодня не зайдет, да, потому что, ну, как бы текст, да, кучу кого-нибудь, упомянули, мы не упомянули, да, тоже Нейт, кстати, модеры не кинули. Но типа вопрос тоже хороший. А есть хорошие женщины-рэперы в немецком? Отвечает, то, что... Отвечает Эдик. А, о чем мы Мы недавно об этом типа, говорили. Да, да, не, надо, да. ну, на данный момент, вот, буквально сейчас, 2018 год, есть один коллектив. Это Sixteen и это Швеста Эйфа. Швеста Эйфа <как> – это бывшая сутенёрша, у которой там ну, были прям и неусловные и все, и, и все такое. Жёсткая и Sixteen – это коллектив из двух девчонок. Это Нура и это Юю, которые ну, на данный момент как бы они успешны. Если вспомнить, ну, там, 10 лет назад это была ну, даже, даже, блядь, 15 лет назад, Забрина Сеттлур. Забрин. Забрина Сеттлур, Тик-Та-Кто, вы, с детства некоторые помните, вот. да, если и, вы, конечно, нашего И, и потом время... <laughs> <гум> Иначе вы хуй помните. Да, и потом время 2008-й... Нина была Нина МС или как-то так, нет? Нет, нет, которая нет. была с... Ты uh, в Hand? Hand? Не, а, нет. да, да. Китикет Да, Китикет да. да, была вагро. Yeah. И Китикет well, буквально неделю назад дропнула один видос, который прям очень пиздец фейспалный. Но Китикет но была где-то 10 лет читала, Да, 10 лет назад Китикет читала у нее прям был такой... Короче, смотри, Белина Шнауц у нее был прям... Я думаю, Шренский, вот, блядь, вот, трек. Вот, вот какой ответ. В немецком рэпе дела с женским рэпом стоят лучше, чем в русском рэпе. Намного. Но, но все равно... Но не так хорошо, даже близко, да. как в Америке или в Англии. Да. Но если вы хотите... Могли все вообще записать. Да, зерпи... Но если Ростопи... <гнал>... вы хотите... Стой, стой, стой. стой. Например, Например, у меня был стрим по жен... женскому грайму, типа. <гнал>... Ну, настолько типа, Целый Надя Роуз прям приезжала на Короче, если вы хотите послушать женский хип-хоп, сейчас прям пиздец, сколько ажиотажа вокруг одной 60. нет это лори дана напишите лори дана сейчас, это, Лори Дана... это не такая мулатка из Берлина нет нет нет нет это потом... есть мозик это югославный рэпер он прям очень успешно у него а. был фит с Вейзером но ну, это все на следующий раз так вот так закругляемся по напишите просто в YouTube реально закругляемся но еще один вопрос нет на но надо второй потому что блять здесь более, блядь, не пахнет. Я не знаю, ты уверен, что это было? Да. Еще один Wir müssen. Das Ding ist, guck mal, wir haben die ganze neue Schule einfach ausgelassen. Ja, weil ja das ist das ist dein dein Fake Genau, ich habe heute die ganze ah. Zeit gelabert. Du hast weniger gesagt, obwohl am Ende schon. Aber jetzt ist das ist eigentlich dein Ding. Ne? Ja, aber das Ding ist, du kennst dich ja auch aus. Du hast die ganze Scheiße. Ich kenne mich nicht so gut ja, aus. aber ich habe die ganzen nicht. Namen. Ja, aber du hast alles gehört. Das Ding ist, du weißt Bescheid. Du ja, klar, klar. Ja. Von anderen. Aber ich habe ich habe hab keine Alben gehört von dem. Weißt du so, zum Beispiel Bisoufie und so weiter. Ich habe alles. Einigermaßen, also, warte mal, die ganzen, äh, die ganzen neuen Sachen, so UFO und äh, Kapitane und so weiter. Ja, aber ich ja, hab das, ja, ja, aber nicht albummäßig. So Album nicht, Singles. aber ich habe sie gezeigt, die ganzen ja, ja. Singles. Und Samajam muss nicht ich mehr so viel. Einfach, ja, aber Samajam muss einfach, hören. Ein Tag wirst du freundlich mit dem Stream, laber mich nicht. Samurai ist super, super krass Wenn wir jetzt in, in, in drei, vier Wochen einen Stream machen, du wirst nicht ärmer dadurch. Uh, ich glaube, die sind eigentlich schlafen gegangen, Und der auch. Was haben wir? 2000 Leute? Ja, aber das Ding ist, guck mal, 2000 Leute hören zu. Wie wir einfach Deutsch labern. Wahrscheinlich ohne, also die meisten von denen verstehen nicht mehr, was sagen. Es ist egal. Ich, ich habe so viel getrunken, dass es mir das gibt. Nicht Sehr guter Chai übrigens, ja. Weißt Läuft. du, weißt, weißt, was das Wort Chai bedeutet? Chai ist äh... Oh, Chaya? Ich habe nicht mal Chai. Chai ist, <lacht> ist, ist eine Chick. Флаг а, ну, парень. Гай, гай, чай, айс, на гай, okay. чай. Вот, мы слушаем, короче, последний трек, который. Ребят, yeah, спасибо, что были с нами. Сори, что не очень было интерактивно, потому что чат просто все время обновляется, было бы. Не, от... yeah, yeah. я думаю, yeah. это уже было интерактивнее, чем я обычно делаю. Короче, да, всем yeah, респект, yeah, чтобы yeah, выдержали. Да, было уйительно, было yeah. часа, мы, мы, короче, блядь, мы были в, в своем элементе, каком-то. Не yeah, круто, что можно было рассказать о чем-то, чем долгое время интересовался. Ну no, потому что мы когда об этом говорим, мы прям фанаты мы таки думаем, блядь, если кто-то бы сейчас слушал, а мы бы думали, блядь, по ему ну, вообще пиздец. <свят> а мы очень часто, кстати, с кем-то ужасно невежливы, да, просто... Да, вокруг... мы, мы как бы, мы такие идем, и кто-то рядом, ну... Русский человек какой-то, который вообще не шарит в этой хуйне. И мы такие общаемся. И мы такие другу. перекидываемся на немецкий язык и начинаем прям пиздеть, пиздеть. А люди пиздеть. думают, что это надо а это просто естественно уровень. Да, ну, но ну, сейчас это были панты, но обычно да. это, естественно, это, это прям естественно. Поэтому мы сейчас послушаем последний трек, который. Это бомба, пацаны, Да, это бомба. А, пацаны, девчонки, будете в стрип-клубе, ставьте вот это. Да, а, это ахуительно. А, это Майами Ясин, он пиздатый, поэтому заебись, ставьте себе, блядь, я не знаю, Spotify хуй. блядь, короче, это заебись. Реально, есть такой, но... это Mengi, про которых тоже, блядь, нужно <реку> писять. Не, я к тому, что я его ставил, типа, и у тебя на стримах, там, которые домашние и так далее. И причем мне кажется, что не один раз. И та также и и... Зибен там... Мёрда... Хуя, Да, да, да. И вот сейчас, буквально, буквально, две недели назад, вышел Пальмон Спастик 2. Это, Это бомба, бомба блядь. Там, слушай, там что, клип... Клип, конечно, такой не покажешь, вроде, на Твиче, который кокаин. Да, кокаин, да. Он, да, он, да, он очень крутой трек. Ну, какой какой? Кокаин. Там визуалке, кокаин. А, в Мексику поехали. Ну что, нельзя? Твич, исправляйте. по мексику свою. Не, мне кажется... А подожди, а клипы Джизуса? Низигануть нельзя. Там тем. Это, блядь, это пиздец, блядь, это, блядь. Есть такое. Поэтому, ребятки... Э... Ну, если вы видите, видите, там очень много таких, блядь, ссылочек, которые мы сегодня не включили. Там там и Уфа, там и Капиталь, там и Уэйсил, там а, значит, и... Ну, это просто на второй, да. трим, где мы уже этому посвятим больше внимания, как мы сегодня посвятили больше внимания э, все-таки олдскульно. Да-да-да, мы говорим про олдскульно, потому что немецкому вот 2000, в 2016 году индустрия поменялась. И она сейчас, ну... Прям насыщена хип-хопом. И, и вот эти последние два года, они принесли столько бэнгеров, столько охуительных треков, которые, блядь, просто изменили музыкальную индустрию в Германии. Да, мне самому жалко, что мы не все. Потому что я знаю треки, которые будут, типа, сейчас. И, э, э, но э, это но... хорошо, потому что я впихну в следующий стрим треки, На которые не а баш... давай, давай. Я, я не, не понимаю. понимаю. Я не понимаю. Их не понимать. Их не Просто я, вот. тогда, я тогда просто включу треки, которые я не смог включить, потому что я думал, что они просто не усп... Не, усп... Мы не успеем их прослушать. Но это хорошо, потому что в следующий раз будет прям насыщенная хуйня, которая будет вас качать. Без разницы, знаете вы немецкие или нет, потому что это будет охуительно. Хочешь что-нибудь сказать? А то не устал ли? Говорил, блять. Ну, он просто проебал 5 сам. штук, и он как настоящий еврей такой, блядь, 5 следующий стрим опять пять штук. Нет, образом. кстати, я не проебал, потому что я с тобой не поспорил, и да. ты не проебал, да, да, не я, я не проебал. А, а да, эти конечно. деньги я рад за что-то. там написал? Короче, у вас будет все заебись, блядь. Можно было еще парочку разыграть, но еврейские Давай придумаем на следующий раз, на следующий раз обязательно что-нибудь придумаем Короче, кто лучше всего объяснит, что такое за ломфейн? Нет, нет, нет, отстумать. <связать> Не, я думаю, что <связать> ты а, ты уже понял, освоился. Вот твой первый стрим uh, опыт, стрим. Это было это было волнительно, как и любой первый. Да, он спотел пиздец, пиздец, он переодевался каждый каждый перекуплен. Да, а, перекур особенно у меня. Ну, <связать> ну, типа он джинсы там переодевал. А, ребята, я сейчас джинсы <связать> переодевал, <связать> а, я сейчас это мало. Короче, я вообще удалил у себя с мобилы, Twitter и Instagram. И сегодня поставил специально, чтобы запустить сторит. Сейчас я опять удалю их, потому что, блин, так кайфово без соцсетей временно, разумеется, это ненавечно. Так что не обижайтесь на меня, если я it's не it's отвечаю, а? Мус себя займается. Метвигин, ну виген? Медвигин? виген, он. Короче, Служа, короче, не <смех> э <смех> э <смех> да, не обижайтесь, если я это самое не отвечаю на ваши комментарии э и не порчу вам нахера. Очень на самом деле прикольно, блин, сейчас временно без соцсетей. Вот я сейчас установил. Потому что, типа, нахера читать ленту постоянно? Ты автоматически тянешься к ленте, мотаешь. Зачем мне знать, что мои даже там кореша или приятели делают каждую минуту дня? Поэтому временно я буду без соцсетей, но если что-то важное, то, естественно. Зайду, как, например, стрим вани, самая важная вещь. Да. Поэтому смотрите стримы вани и дальше. Здесь будут... И через понимаю, пару что... недель мы вернемся. блядь. Блять, очень громкое заявление. Про... заявления. Да. Я про пару недель это... И давай. Да, давай, давай растянем да, удовольствие. Да. Вот еще за, не... за следующие пару лет... Хорошо, пару но новых месяц. альбомов. Через э пару месяцев мы Короче, вернёмся. мы... мы как, как обычно, как я делаю анонсы, что... Наверное, когда-нибудь... Мы поговорим М -м -м. с вами о... А... Потому что если я приду... В филиппинском батл-рэпе. Блин. Как вариант. Ты даже не представляешь, насколько это интересно ну, Я знаю, но.. Не, вот у, у меня не было, типа, реально гостей, которые за со мной могут перетереть. В той. Вот я так же, как вы, в немецком рэпе, а, блядь, было то же самое там и так далее. Я, я примерно делал у себя по, а, по гарейджу. А, Слушай, 3. я знаю, кто в России мог бы тебе очень круто рассказать в программе. Это сейчас чувак, который что-то вышел из игры. Это локотилов, есть такой человек, который имел. Я понял отношение по первому. Да, да, да, а, кстати, он шарит. Клэш Облас Редо, вот он имел к нему отношение. Это значит, что он сейчас отошел от делового. Да, вообще в, в суперлистике, он а, он, он ведет на флоу а, да -да -да, что то он, он, мне кажется, что он вот из тех, кто в России, что Айван очень круто шарит, но он в Израиле. Это, в принципе, неважно, можно из Израиля, но если именно кого-то физически здесь, вот мне кажется, Локотилов прям, Локотилов, прям кстати, супер, да, а, вот, тут, вот тут шарит курс, за грамм, кто... именно теоретик грамм, что сам он не читал, он не читает, типа, вот, то есть, мне кажется, это, кстати, иногда прикольно, когда типа МС приходит и рассказывает, а иногда прикольно, когда человек, который прям вот, чисто как, знаешь, вот, например. Альбом... библиотека э, рэпа. Что, что когда а альбом... когда альб я у меня ни слуха ни духа поэтому вот ребята поэтому мы будем заканчивать спасибо что смотрели спасибо вам ребята что пришли адущий брат вот ну что мы Продолжаете бухать. Да. да. не Я Мы, еще, про мы продолжаем, продолжаем бухать. Мы с ребятами продолжаем бухать. ждать, когда же. На самом, а, самом деле, когда, когда мы делали когда-то в Лондоне green парк тусы, вот эти а, неопознанные летающий проект NLP TV, uh -huh. у Ноу Лимита no дома, то мы нам просто собирались, чтобы читать все, типа, по очереди передавали микрофон и типа читали хуяли под грайм в основном, да, типа это там 7-8 лет назад. И все это транслировалось. В сеть. Тогда это как бы был какой-то сервис, там я не помню, и это смотрело там, допустим, одновременно, там, не знаю, может, 200 человек. Мы посчитали, что это охуенно. Вот. Но недавно выяснилось, как бы это все где-то лежит в сети. Ну. Недавно выяснилось, что камеру часто забыли, забывали выключать. И вот тебе читали пару часов. И потом пиздели. Нет. Идет дальше камера. Где-то через 4 часа там просто чувак спит на диване. Есть, это превращается ну, да, да, да. типа... в... Я я помню это. реально. Ну, вот, типа, чувак спит на диване. Ну, там... Я сегодня сплю здесь, поэтому... Че-то Чё... моет. Не будем, не будем. Че-то моет, блядь, что за хуйня? Кто-то посуду моет, знаешь, там просто, типа, это значит, это... Справимся типа, дома. Да, вот, поэтому, ребятки, это было все. Большое. Да, Давайте. мы вспомнили наш, нашу туда. Ой, все, началось, блядь, не меня. Ой, алекс гус. Что ты сейчас до звуки, блядь, создавал? Это скрипел. Вс, пока.